Всем привет! Американская компания Никола Моута занимается созданием грузовиков на водородных топливных элементов с нулевым выбросом в атмосферу. Этот один из основных конкурентов компании Tesla недавно представил прототип электрокара Баджа с классической батареей и водородным топливным элементом. Как утверждает генеральный директор компании, этот электропикап можно использовать для буксировки грузов, ездить по бездорожью без потери производительности и отдыхать в выходные дни. А благодаря водородным топливным элементам, запас хода электрокара увеличивается в два раза. Давайте посмотрим, действительно ли он так хорош, как они говорят. Поехали! Никола Моута более известна своими водородными сидельными тягачами, но компания со своей новой моделью решила выйти на смежную нишу электрических пикапов. Баджа будет выпускаться в двух модификациях. Покупатели смогут приобрести версию с одним электродвигателем, либо модель, оснащенную как электрическим мотором, так и водородными топливными элементами общей мощностью 120 кВт. Анонсированный автомобиль отличаются впечатляющим запасом хода – от 483 км только на заряде батареи и до 965 при использовании водородного топлива. Пикап способен разгоняться до сотни за 3 секунды. Стоимость грядущего электромобиля пока остается неизвестной. Основными конкурентами баджа на растущем рынке электрических внедорожников станут «Хаммер», «Тесла Кибертракт» и новый Ford f F-150». Компании говорят, что автомобиль проектировался с таким расчетом, чтобы превзойти любой пикап в своем классе. Переключиться на смешанный режим работы можно будет лишь нажатием кнопки. Пиковая мощность баджа достигает 906 лошадиных сил с крутящим моментом 1329 ньютон на метр. Заявляется, что пикап с нагруженным прицепом может начать движение без чрезмерного усилия, даже на уклоне в 30 градусов. Емкость основной литионной батареи составляет 160 кВтч. Электромобиль можно будет эксплуатировать при температуре до минус 30 градусов по Цельсию, без потери производительности. При этом он способен буксировать прицепы весом более 3,5 тонн, а ширина погрузочной платформы составит 1,5 метра. Автомобиль оснастят светодиодной подсветкой, дисплеями для демонстрации изображений с боковых камер, установленных на зеркалах, и большим 17-дюймовым дисплеем в центре. Помимо этого в электропикап строят резетку на 15 кВт. По мнению разработчиков, это обеспечит универсальность Никола Баджа для любой деятельности. К пикапу можно будет подключить инструменты, например осветительные приборы или компрессора. Для создания своих грузовиков мы используем технологии стоимостью миллиарды долларов, так почему бы не применять их при разработке пикапа. Я работал над созданием пикапов много лет и считаю, что сейчас рынок готов к переходу на электрокар, который будет работать весь день. «Никакой другой электропикап не может работать при таких температурах и в таких условиях, как наш», утверждает Тревор Милтон, генеральный директор Никола Моута. Инженеры Никола действительно постарались сделать характеристики Баджа лучшими среди представленных на рынке электрических пикапов. Сейчас Баджа представляет собой только концепт-кар. Компания намерена продемонстрировать свой электропикап на сентябрьском мероприятии Никола Волт 2020. В качестве потенциальных клиентов компания рассматривает и корпоративных заказчиков. Для повышения популярности модели с водородными топливными ячейками Никола Моута собирается создать в Северной Америке сеть из 700 специализированных заправочных станций. Хотите еще больше интересного и познавательного? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы узнать все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.